после очередного выступления нашего президента, которое озвучил новые меры поддержки для бизнеса, в наш адрес стало поступать множество вопросов о том, что это за кредит по 2% годовых, кто его может получить и при каких условиях. Он может превратиться в субсидию. Именно об этом сегодняшний видеоролик, где я вам все расскажу простыми словами. Меня зовут Юлия Гошина. Я руководитель Центра сопровождения бизнеса Мирена. Мы оказываем бухгалтерские, юридические и маркетинговые услуги для бизнеса. 18 мая 2020 года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая номер 696. Случайно или не очень, но номер этого постановления выглядит крайне символично. Ведь если мы перевернем цифру 696, то получим тоже вполне читаемую и знакомую нам цифру 969. То же самое происходит и с кредитом. Организация, получив кредит и выполнив определенные условия, может перевернуть его и превратить в субсидию. На самом деле в постановлении идет речь о о субсидии не предпринимателям, а банкам, которые будут выдавать кредиты в период с 1 июня по 1 ноября 2020 года предпринимателям под льготную ставку 2% годовых. А в случае выполнения всех условий заемщиками, банки простят им кредит и проценты. И именно эту сумму банкам компенсирует государство в виде субсидии. В данный момент же идет Процедура отбора банков, которые будут иметь право выдавать такие льготные кредиты. На сегодняшний день какие именно это будут банки, нам неизвестно. Ждем списков. Кто же из предпринимателей имеет право претендовать на получение льготного кредита? Это организации и индивидуальные предприниматели, у которых в штате есть сотрудники. В отличие от субсидий в размере 12 130 рублей, которую могли получить также и индивидуальные предприниматели без сотрудников, которые имели аквед, относящийся к отраслям наиболее пострадавшим от коронавируса. Эта мера поддержки распространяется исключительно на работодателей. Также организация ⁇ Индивидуальный предприниматель ⁇ на момент подачи заявления на получение кредита не должен находиться в стадии ликвидации или банкротства. Организации ⁇ Индивидуальные предприниматели ⁇ смогут получить льготный кредит, только если они осуществляют свою деятельность в определенных отраслях. В первую очередь, это отрасли, которые считаются наиболее пострадавшими от коронавирусной инфекции. Эти отрасли перечислены в постановлении Правительства Российской Федерации номер 434 от 3 апреля 2020 года со всеми дополнениями к нему. Также смогут получить данную меру поддержки отрасли, которые нуждаются в помощи и поддержке для возобновления бизнеса. Эти акведы перечислены в приложении к постановлению Правительства Российской Федерации номер 696 от 16 мая 2020 года и входят в него производство. Обращаю ваше внимание, что если организация или индивидуальный предприниматель входят в реестр малого и среднего предпринимательства, то Вид деятельности будет рассматриваться на основании как основного акведа, так и дополнительных, которые у него зарегистрированы по состоянию на 1 марта 2020 года. А вот если организация не входит в реестр МСП, то тогда в расчет будет браться только основной вид ее деятельности. Льготный кредит предприниматели смогут использовать на любые экономически обоснованные и документально подтвержденные цели, необходимые для возобновления бизнеса, кроме выплаты дивидендов. Максимальный размер кредита рассчитывается по следующей формуле. Количество сотрудников, работающих у предпринимателя, умножить на минимальный размер оплаты труда, скорректированный на районные коэффициенты процентной надбавки и страховые взносы в размере 30%. И умножить на базовый период. Базовый период длится с момента заключения кредитного договора до 1 декабря 2020 года. Всю сумму льготного кредита предпринимателям дадут не сразу, а частями. Максимальная сумма, которую предприниматель может получить за один раз, рассчитывается по следующей формуле. Расчетная заработная плата, умноженная на количество сотрудников организации и умноженная на 2. Остальная часть кредита будет перечисляться ежемесячно, не превышая данный лимит. Гаситься данный кредит будет тоже в особом порядке. Для того, чтобы понять, как гасить... И кредит давайте разберемся в трех периодах, которые будет предусматривать кредитный договор. Во-первых, это базовый период, второе – это период наблюдения и третье – период погашения. Теперь о каждом периоде подробно. Базовый период длится с момента заключения кредитного договора до 1 декабря 2020 года. Во время базового периода предприниматель траншами получает денежные средства в виде льготного кредита. Процентная ставка начисляется в размере 2% годовых. Сам предприниматель ничего банку в этот период не платит. Все суммы процентов, которые начисляются, переносятся в сумму основного долга на конец базового периода. Главная задача предпринимателя в этот период – следить за численностью своих сотрудников она не должна ежемесячно уменьшаться более чем на 20% по сравнению с количеством сотрудников на 1 июня 2020 года. Каждый месяц будет рассматриваться в отдельности. По окончанию базового периода может наступить два варианта – или период наблюдения, или период выплаты. Конечно же, самый позитивный и желаемый предпринимателями вариант – это наступление периода наблюдения. Период наблюдения длится с 1 декабря 2020 года по 1 апреля 2021 года. В этот период предприниматель также банку ничего не платит. Процентная ставка начисляется в размере 2% годовых. Все проценты относятся на сумму основного долга. В этот период предприниматель должен тщательно следить за численностью своих сотрудников также ежемесячно. По окончанию периода наблюдения банк может списать всю сумму долга и процентов по нему, если предприниматель выполнит следующие условия. По состоянию на 1 марта 2021 года штатная численность будет составлять не менее 90% от штатной численности на 1 июня 2020 года, при этом каждый месяц количество сотрудников не должно быть меньше 80% от этой цифры. Второе условие – организации или индивидуальный предприниматель не должны находиться в стадии ликвидации или банкротства. И третье условие – заработная плата каждому сотруднику должна быть не меньше установленного правительством МРОД. Если же на 1 марта 2021 года у предпринимателя будет работать только 80% сотрудников, то тогда ему могут простить только половину его кредита. И самый печальный – период погашения. Период погашения может наступить как после базового периода, если предприниматель в течение базового периода не сохранил численность сотрудников более чем на 80%. Тогда ему придется выплатить, Всю сумму долга с процентами тремя платежами, которые будут приходиться на 28 декабря, 28 января и 1 марта 2021 года. Обращаю ваше внимание, что в период погашения перестает действовать льготная ставка 2% годовых и начинает действовать стандартная ставка банка. Если же предприниматель благополучно прошел базовый период и перешел на период наблюдения, но в период наблюдения не выполнил условия, тогда ему придется также погасить всю сумму долга тремя частями. Это будут даты 30 апреля, 30 мая и 30 июня 2021 года. Также в этот период погашения для предпринимателя будет действовать стандартная ставка банка, а не льготная. Вот коротко обо всех основных моментах получения льготного кредита по 2% годовых. Дальше ждем разъяснений правительства и банков, которые уже на местах будут выдавать данные льготные кредиты. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить колокольчик и делиться этим видео со своими друзьями, особенно партнерами, для того, чтобы они также благополучно, как и вы, смогли пережить этот кризис, воспользоваться всеми мерами поддержки и после кризиса перейти в стадию роста. Верьте в себя, и у вас все получится.